всем привет с вами РМ сервис меня зовут алексей и мы продолжаем наш эксперимент под названием майнинг или добыча криптовалют сегодня 16 день отчетности отчетность за 15 день не велась так как я переезжал с одной биржи криптовалют на другую биржу криптовалют Первое время я майнил на бирже Poloniex. Здесь, ну как бы, все мои валюты, которые намайнились, вот пу Дварфпула, на котором мы майнили на кошелек Poloniexа, и мы намайнили 56 миллионов 16 521 сатош. Вот мы смотрим, они у нас имеются с выводом, включая проценты, мы получили 55 миллионов 882 тысячи 141 сатош. Здесь смотрим в истории. Мы делали вывод. Последний вывод мы произвели 12 сентября. Сегодня у нас уже 15 сентября. И сегодня к нам только поступил платеж. Вот он, видим комплейт. Адрес наш. И смотрим пятнадцатое, ноль в десять Поступил платеж на пятьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи сто шестьдесят одна Сатоша. Соответственно, здесь на полониксе минимальная выплата – это 50 миллионов сатоши. Меньше этой цифры кошелек не видит сумму, которая у вас на счету. Соответственно, меня это не устраивает, так как у нас ферма маленькая, добывает она не особо много. Я перешел на кошелек e бит. Вот мой кошелек эфириума на данный момент. Сейчас я делаю добычу на него но считать я буду продолжать наш последний вывод которая так как отчетность ведется у нас 31 числа с 31 августа я буду считать выплаты которые велись на кошелек по Ваникса, вот две выплаты это по 5 миллионов и к ним буду прибавлять ту сумму которая с сегодняшнего дня будет майниться на кошелек ее бита и потом в результате мы сделаем, в конце месяца сделаем вывод срез на данную сумму, которая будет в табличке. Так, смотрите, плюсы биржи и бит. У нее минимальное зачисление это 5 миллионов э, сатош. Видим, 0,05 эфириума. То есть 5 миллионов сатош. Что нас устраивает? Мы, как видим по нашим дням, там... Каждые 5, каждые 6 дней производилась выплата по 5 миллионов. И, соответственно, кошелек на Yobiti будет видеть эту выплату. Не надо собирать по 50 миллионов сатошей. И, соответственно, для нас это будет проще. Так, теперь давайте перейдем к записи нашей отчетности. Заходим на кошелек DwarfPUA. Это наш новый кошелек эфириума, который привязанный к бирже Yobit. Так, для начала заходим на кошелек, который был привязанный к Polnix и прибавляем эти две выплаты. Теперь заходим на кошелек, который привязан к бирже Eubit и прибавляем число на намайненного за сегодня. Так как вчерашний день мы считать не будем, я буду считать уже сегодняшний день, так как вчера я переходил на другой кошелек, связывался с администрацией, ну то есть как бы я не майнил. И прибавляем. Подтвержденный баланс к двум выведенным, и прибавляем неподтвержденный баланс. Записываем полученное число в нашу табличку доходности. Здесь за 14.09 мы ставим прочерки. Так как мы не вели отчетность. И вот эта цифра, которая у нас была получена 13 числа, она будет аннуляться, Потому что вот у нас на майнено было 1 миллион восемьсот тридцать девять тысяч. Я их в учет брать не буду. Заходим теперь на сайт CoinMine.pl, обновляем страничку и выписываем данные с… по декреду. И получаем 0,1723 декреда, прибавляем 0, 0,003 декреда, получаем 0,1726 декреда. Записываем в табличку. Выписываем курс эфириума на сегодня. Заходим на сайт CoinGecko, обновляем страничку. И получаем курс эфириума у нас на сегодня равен 14281 рубль. То же самое делаем с декретом. Заходим на сайт CoinGecko, курс декрета, обновляем страничку. И получаем 1682 рубля теперь выписываем эфириум относительно рубля за количество наших за количество эфириума берем наши показания вставляем в конвертер валют И получаем 1580 рублей 95 копеек. То же самое делаем с Декредом. Получаем 290 рублей 35 копеек. Вот теперь вы наглядно видите, какие возникают проблемы что именно происходит в майнинге. И на моем примере вы уже можете понимать, что с чем вы можете столкнуться. То есть, устраивает вас биржа, то лучше сразу начинать майнить на ней. Если вас биржа как-то не устроила, то лучше побыстрее переходить на другую, а не ждать, пока там соберется полуэфириум и так далее. Видите, показания с 13 числом у нас разнятся. Это потому, что я не дождался, пока на майню опять 5 миллионов и переведу их на биржу Паваникс. Чтобы опять не ждать. Три дня, пока придут там выплаты, я сразу перешел на другую биржу. И потеря у нас получается. 300 рублей мы потеряли. Даже 400 рублей. И здесь мы потеряли... Ну, на декреде мы ничего не потеряли. Мы даже 60 рублей на майнили. Ну и курс, соответственно, видите какой. Был 15 тысяч, стал 14 тысяч. Все, всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Завтра будет новый отчет. Всем пока. Ставьте большие пальцы вверх. Что ж тут